Всем привет, с вами Макс Репьев и сегодня мы находимся с вами в Анталии в очень атмосферном и очень эстетическом месте у подножья гор и здесь у нас расположился вот такой вот поселочек с виллами И самый кайф, что это все в 15 минутах от района Кони-Алты Анталии. Камера, конечно, сейчас не передаст, но вот, в принципе, его видно. И когда вы едете сюда, вы едете по очень живописной дороге вдоль речки. Там есть водопады, горы, зелень. И приезжаете вот сюда на такую свою уединенную локацию, где у вас находится вилла. Причем это именно качественный поселок вилл, где есть вот такие вот водопады, которые, конечно, отключают на зиму. И есть вот такой вот большой бассейн. И закрытая территория. И здесь я хочу показать вам две виллы. Одна стоит 500 тысяч долларов, а вторая стоит 370. За 500 будет чуть побольше, вторая будет чуть поменьше. Но сейчас мы это все с вами увидим. И самое главное, что они с ремонтом. Вообще сама по себе территория действительно хорошая. То есть у вас здесь такое хорошее озеленение. Сверху располагается такая зона воркаута. И вот эти горы, горы, горы, зелень. И выглядит это прям очень массивно. При этом, в принципе, отсюда можно не выезжать никуда, потому что есть инфраструктура. но вот единственное, что в магазин, конечно, нужно будет съездить. Но это 15 минут. Это условно, как съездить в какой-нибудь соседний район за продуктами. То есть, ничего недалеко, но без машины, конечно, вы здесь не справитесь. Давайте окинем сначала своим взглядом саму территорию, а потом пойдем вот в этот дом. Это, значит, вилла. У нее общая площадь, там порядка 400, может быть, 50 квадратных метров. И здесь 4 спальни и одна кухня-гостиная. Очень прикольное решение при заходе. То есть здесь у вас вот такая стена из водопада. И это подход к вилле. Но есть еще и верхний подход. Вместе со своим парковочным местом. Сейчас мы с вами до туда доберемся. Поднимаемся по вот такой лестнице. И вообще как бы виллы построены именно таким то есть верхний этаж, нижний этаж и это вот основной так скажем заезд сюда. Основной вход в дом находится вот на этом уровне и мы сейчас с вами попадем сразу в кухню-гостиную. И вот мы с вами заходим в сам дом и оказываемся на этаже именно кухни-гостиной. То есть здесь вот такая хорошая зона, где можно посмотреть телевизор, можно собраться с семьей. Камин настоящий, не какой-то электрический, который отдает тепло. Вот это вот с треском совсем настоящий дровишек подкидывать, и он шуршит. С этой стороны у нас обеденная зона. Там у нас находится кухня с островом, большой холодильник. То есть все это скомпоновано. И отсюда еще есть выход на террасу. Выйдем с вами, просто глянем ее. Выглядит вот так, согласитесь, здесь можно прям время провести. Винишко попить там, просто посидеть с подружкой. То есть, глазу есть за что зацепиться, и выглядит это все прям хорошо. Вообще, сам по себе дом спланирован так, что вот мы на первом этаже с вами находимся. Здесь кухня-гостиная, сверху у нас две спальни, мастер и дополнительная, а снизу у нас одна спальня и еще одна кухня-гостиная. Пойдемте, наверное, сначала туда с вами сходим, а потом уже поднимемся наверх. Спускаемся. И здесь у нас вот такая большая спальня. То есть, например, если к вам приехали гости, вы не хотите, чтобы они вам мешали. Вы им отдаете весь этот этаж. Тут даже еще дополнительный свой вход есть, если что. И они вот, грубо говоря, здесь живут, не мешая вам. У них есть также выход вот туда к вот этому водопадику, где мы с вами начинали. И также у них еще есть собственная кухня-гостиная. Вот такого формата. То есть все, что угодно они здесь могут сделать. Или, например, к вам приехал сын с семьей. И вы не хотите, чтобы он вам мешал. Но всякое бывает. То пожалуйста, отдали ему этаж. Они здесь ходят, там каши варят или еще что-нибудь делают. Также стиралка здесь уже стоит. И полноценный санузел. Все есть. Пойдемте теперь с вами поднимемся на третий этаж. Покажу, как выглядит он. И третий этаж у нас представлен первой и второй спальне. Это мастер. И выглядит она вот так. Она прям полноценная, такая большая, с гардеробной, большая кровать и хороший вид панорамный на горы. То есть, согласитесь, приятно будет проснуться здесь и не вставая с кровати, будет прям потрясающий вид. И вот здесь вот такая еще ванная комната с выходом на террасу. Вышел и глаз радуется. Или, например, просто можно лежать в ванной, отодвинуть вот эти вот жалюзи, в которых я постоянно путаюсь. И очень приятно наблюдать вот такой же вид. Пойдемте еще покажу вторую спальню, как она выглядит. Она тоже, по сути, может считаться мастер. Здесь вот такая часть сна. Все так же с окнами, хорошо. Она более теневая, не жаркая. Здесь гардеробка и здесь санузел. Также полноценный. В общем, этот дом на сегодняшний день стоит 500 тысяч долларов. Вы можете его рассмотреть, и он больше подходит для большой семьи. Но есть дом меньше, и сейчас я вам его тоже покажу. Пойдемте. Мы только что с вами посмотрели вот этот дом, а теперь нам нужно перейти в этот. У него точно такие же виды, все точно так же хорошо, просто он чуть-чуть поменьше. И если у вас нет большой семьи, и вам не нужна вот такая большая площадь, то на это можно неплохо так сэкономить. Но вообще сама по себе концепция мне очень даже нравится Во-первых, тихо, вы просто послушайте В основном звуки природы только везде Вот эта гора, она прям нависает над тобой Ну и вообще ты как бы замкнут в горы И при этом рядом с городом То есть место, на уникальнейшее просто Ладно, идем посмотрим с вами вот этот дом Он значит у нас площадью 350 квадратных метров И в нем не четыре спальни, а всего две. Но зато у него сразу есть прямой выход к бассейну. Там вот еще теневая зона. Сверху, я еще раз напомню, зона воркаута есть. То есть все по-человечески. Заходим с вами в него. И оказываемся с вами сразу на этаже спальня. Потому что если мы хотим зайти сразу на этаж кухни-гостиной, нужно заходить с первого этажа. Вот так. Это основная мастер-спальня. Выглядит она вот так. У нее большой санузел. Вот эта ванна с гидромассажем. Вместе с душевой кабиной. Здесь поднимающиеся ставни. Здесь тоже. И хорошего, она прям такого размера человеческая. При этом есть свой балкон, ти-терраса с вот таким вот видом. И отсюда, кстати, если присмотреться, то видно Анталию уже достаточно хорошо. То есть то вилла было видно чуть похуже ее. Здесь это все видно. На ограждение, не обращайте внимания, оно вот здесь стоит. То есть его в любом случае соберут. Но, конечно, вид именно самого уединения здесь создается. При этом вот он город. Его отсюда видно. Пойдемте дальше. Это, как я уже сказал, основная мастер-бедрум. Здесь у нас располагается вторая спальня. Чуть поменьше размера. Но также со своим санузлом. То есть все здесь, пожалуйста, есть. И пойдемте теперь вниз. Посмотрим, как у нас выглядит кухня-гостиная. Он, кстати, тоже с камином. Его точно так же можно топить. Все, значит, здесь можно делать. Спустились. Здесь кладовка. Здесь санузел. Также душевой. То есть, в принципе, если к вам приехали гости, то их можно разместить здесь. Диваны раскладываются. Совместить там, если вдруг хотите. Это все тоже можно. И просто оцените, какого размера кухня-гостиная. Хорошего да, размера. Значит, здесь полностью укомплектованная кухня. Холодильник, кстати, можно побольше поставить. Есть запас по месту. Все, что угодно здесь можно приготовить. Ящички для хранения. Все это есть. И обеденная зона на тот случай, когда к вам не приехало огромное количество людей. Для когда приехало людей побольше, вот есть вот этот стол. И есть камин. Ну и здесь вообще должен стоять большой телевизор. Зона просмотра кино. Также отсюда можно выйти на еще одну террасу. Это, кстати, именно заход на этаж с кухней-гостиной. То есть у вас здесь есть собственная терраса. Терраса, лужайка. Можно сюда, кстати, согласовать бассейн, если сильно хочется. Но как бы зачем он нужен, если есть общий. И вот такой вот именно формат. То есть вы отсюда, например, подъехали на машине, куда-нибудь ее запарковали и пошли. к Себе сразу же домой. Зашли, здесь у вас... Кино, приятная домашняя атмосфера, потрескивает камин, и вот эта вилла на сегодняшний день стоит 370 тысяч долларов. Как бы это для нее цена, на мой взгляд, просто супер адекватная, и очень много людей именно хочет уединенного такого места, чтобы жить в контингенте людей подобным им. И здесь как бы это все создается Хороший поселок, охраняемая территория Внутренняя территория сама по себе Очень хорошо наполненная Потому что есть бассейны Вот здесь пост охраны Закрытая вся вот эта часть Водопад, воркаут то есть все что угодно, но самое, что меня больше всего именно подкупает, это то, что ты находишься в 15 минутах от инфраструктуры, а здесь вот такая красотища. И это, наверное, знаете, один из таких поселков, которых я раньше не встречал, хотя недвижки за свою жизнь, я посмотрел уже очень много. Что здесь супер уединение, супер вот такой вот видон, при этом все рядом. Вот, господа, вы посмотрели две виллы, посмотрели концепт поселка, посмотрели, что вообще здесь можно купить. И, кстати, здесь еще можно приобрести виллу под гражданство. Тоже за 500 тысяч долларов на сегодняшний день она стоит. И много кого это триггерит на покупку недвижимости в Анталии. И как бы здесь это можно сделать сравнительно за недорого. Гражданство стоит 400, вилла стоит 500. Чтобы получить гражданство, нужно приобрести недвижимость на свыше, чем 400 тысяч долларов. Вилла стоит 500, и она очень неплохая, при этом все, опять же, повторюсь, рядом. Ну и сам по себе такой поселочек создается именно ну, клубного так типа, то есть нет никаких высоток, вот этого всего, и здесь тишина прям. Тишина, природа, горы, зелень и благодать. Вот, господа, если заинтересовало вас предложение, которые здесь представлены, то ссылки вы найдете внизу в описании к этому ролику. У нас здесь есть специалисты из нашей команды. Они без проблем вам это все покажут. Встретят вас в аэропорту, довезут сюда. Вместе вы посмотрите на это именно вживую, не через камеру. проникнитесь на себя, примерите это все, как бы вам комфортно здесь было бы жить. И либо совершите сделку, либо нет. Тут уже дело ваше. С вами был я, Макс Репьев. И вот такой вот замечательный объект в Анталии. Все ссылки на нас указаны в описании к этому видео. Вам всем удачи, всех благ и пока.